Здравствуйте, товарищи! В эфире пролетарские новости. Новости, в которых буржуй, наемному работнику, эксплуататор, угнетатель и враг. «Государство сейчас не располагает возможностями для снижения налоговой нагрузки», заявил на Гайдаровском форуме в четверг заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов. «На мой взгляд, потенциала к существенному снижению налоговой нагрузки сейчас у государства просто нет», — сказал он. Исключение, по словам Сазанова, может быть сделано разве что для нефтяного сектора. Что касается всех прочих секторов экономики, то даже повышение доходов бюджета не может быть основанием для снижения сборов. Проблема в том, что налоговую нагрузку, «Согрузку нельзя снизить на год или на два. Это должна быть системная долгосрочная мера», пояснил заместитель министра, добавив, что именно долгосрочного потенциала по сокращению налогового давления не просматривается. Подытожим слова гражданина Сазанова. «Нет смысла надеяться на налоговые послабления. Буржуазная Россия продолжит доить наемных работников с той же силой». Российское СМИ опубликовала сведения о доходах первых лиц госкомпаний. Журналисты база утверждают, что смогли получить такую информацию из базы налоговой службы. Так, по данным база, глава «Газпрома» Алексей Миллер за 2018 год заработал 1,9 миллиардов рублей. В среднем Миллер получает 158 миллионов рублей в месяц или 5,2 миллионов в день. Недавно «Газпром Трансгаз Уфа» разместил вакансию электромонтера с зарплатой от 20 тысяч рублей. Полная занятость. Этот электромонтер сможет за месяц получить столько же, сколько Миллер за пару минут. Зарплата главы Сбербанка Германа Грефа за 2018 год составила чуть более 1 миллиард рублей. И всю ее он получил именно в Сбербанке. В 2015 году ГРЭФ занял шестое место в рейтинге Forbes по доходам топ-менеджеров. Журнал оценил его годовое вознаграждение в 13,5 миллионов долларов. Вознаграждение размером 376 миллионов рублей в 2018 году получил бывший глава аэрофлота Виталий Савельев, который недавно стал министром транспорта. Савельев руководил аэрофлотом 11 лет. При капитализме даже не скрывается тот факт, что буржуазные ставленники зарабатывают в одно лицо, как сотни и тысячи наемных работников. А чего скрываться? Строй буржуазный, так что подобная степень эксплуатации не только законна, но еще и идеологически поощряема. Служба исследований HandHunter.ru провела опрос соискателей из Пермского края, чтобы узнать их ожидания от 2021 года относительно своей карьеры. Так, 24% работающих жителей Пермского края уверены, что их заработная плата не вырастет в 2021 году. Это выше среднего по стране – 21%. Чаще всего такой ответ давали респонденты из сфер транспорт, логистика и рабочий персонал, прежде всего из сфер искусства, масс-медиа. Еще 59% респондентов так или иначе ожидают повышения уровня дохода. Так, например, 15% рассчитывают, что их зарплата станет больше как минимум на 30%. Если заработные платы были понижены на фоне коронакризиса, это еще не значит, что буржуи вернут их в норму после окончания кризисной ситуации. Напротив, они найдут еще тысячи один повод для очередного понижения зарплат. Росстат назвал самый подорожавший в 2020 году продукт питания. Список возглавил сахар-песок, который за 12 месяцев прибавил 64,54%, пишет Интерфакс. Цена на подсолнечное масло за год взлетела на 25,91%. Стоимость фруктов и овощей на 17,4%. Группы подорожали на 20,12% яйца на 15,14%, макароны до 12,08%. Кроме того, взлетели цены и на такие продукты, как хлеб и хлебобулочные изделия, плюс 7,32%, сливочное масло 4,15%. Благосостояние наемных работников продолжает падать изо дня в день, и этот процесс не остановить, пока не будет ликвидирована причина происходящего – буржуазный общественно-экономический строй. Товарищ, вступай в борьбу за социализм, пиши на почту в описании.